В Казанском федеральном университете разрабатывают технологии подземного облагораживания нефти. Какие цели и задачи ставят перед собой ученые, смотрите в нашем следующем сюжете. В рамках проектов, реализуемых лабораториями мирового уровня, Казанский университет получил грант, который поддерживается Российским научным фондом. Индустриальным партнером данного гранта выступила компания «Зарубежнефть». В ходе проекта планируется разработать каталитические системы и технологии для их закачки в пласт для того, чтобы повысить эффективность разработки месторождений битуминозной нефти в карбонатных низкопроницаемых коллекторах. В работе достаточно большой комплекс задач, то есть там стоят задачи от синтеза, получения и тестирования катализаторов, но также значит, есть части, связанные с квантово-химическими расчетами, с моделированием для того, чтобы предсказывать поведение различных систем и на основе них уже давать предложения по наиболее эффективным каталитическим композициям. Обработка черного золота является неотъемлемой процедурой, так как на выходе из скважины нефть имеет ограниченную сферу применения. Одним из действенных способов подземной переработки нефти на сегодня признано использование катализаторов. Данный метод является относительно новым, над ним работают разные университеты и исследовательские центры России. Данная разработка она относится к тяжелым битуминозным нефтям, то есть полученные технологии, по крайней мере, могут быть использованы для значит, залежей тяжелых витуминозных нефтей в карбонатных коллекторах. По словам Михаила Варфоломеева, на исследование уйдет около четырех лет. Руководить проектом будет профессор из Мексики Анчита Хуарес Хорхе, который является одним из ведущих специалистов в области переработки тяжелой нефти, повышение нефтеотдачи с использованием теплового воздействия, а также автором большого количества статей и учебников, которые используются студентами по всему миру. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.